Американский детективный триллер 2019 года. Студентка Анна приезжает из Шотландии в Америку по программе обмена. Почти сразу ее начинает преследовать незнакомец, присылая странные письма и сообщения. Позже Анна знакомится с Моникой, которая помогает ей временно сбежать от преследователя в дом своих родителей поначалу фильм кажется довольно простым обычные люди посредственная жизнь но постепенно режиссер начинает буквально по капле выдавать зрителю секреты семьи моники создавая интригу и напряженную атмосферу перестаешь понимать кому из героев можно доверять ведь мотивация их поступков неизвестно развязка неожиданная главная героиня предстает в другом свете перестав быть жертвой показывает себя сильной взрослой и способной принимать решения. Фильм понравился, сюжет необычный и это привлекает.